Ландшафтные конструкции могут обустроить любой сад, например, арки. Выглядят особенно красиво, оформленные вьющимися растениями. Кованные арки с декоративными завитками, ажурные в сочетании с зелеными насаждениями, создают элегантный вид участку и помогают зонировать дачную территорию. Где можно разместить арку? У стен дачного домика, создавая навес от солнечных лучей. Или в середине участка, где она будет являться своеобразной беседкой а также у входа в сад на радость всем гостям. В ассортименте хит имеются арки со скамейками и без них, с калитками, цветочными катками с каждой стороны. В комплект могут входить светодиодные фонарики или лента, которые дополнительно освещают территорию в вечернее время дня. В этом году мы обновили коллекцию садовых арок. Обратите внимание на статус новинка в карточке товара. Украшайте свой сад и подписывайтесь на наш канал на YouTube.